Выбираем квартиры в Сочи с ремонтом в бюджете 15-18 миллионов. Всем привет! Очередное спонтанное видео. Сразу извиняюсь за качество картинки, за качество звука. Просто сейчас наплыв покупателей физически не успеваю делать качественные видео. Поэтому делаю все на бегу. В данный момент выбираем квартиру в Сочи с ремонтом в бюджете 15 18 миллионов. Сейчас посмотрим квартиры в жилом комплексе Золотой колос, который правее, и золотой ключик на ваш экран. Жилой комплекс Золотой колос 87 метров, с хорошим ремонтом. Такой вид. Это получается кухня, совмещенная с гостиной. Это спальня. Спальня летает код. Все качественно, дорого сделано, здесь можно перегородку поставить, чтобы изолировать спальню, оля а камин, кондиционер, хороший диван, большой телевизор. Ну, качественно все реально, не экономили на ремонте, строили техника и еще спальня спальня санузел еще покажу, хороший санузел. То есть это гармоничное, прихожая такая, все красиво. Там гардеробная, хорошая, хорошая фурнитура. Вот отопительные всякие случаи. что все сделано, теплые полы квартирка и гардеробная хорош квартирка и мой комплекс золотой Колос. это такая входная группа все красиво такой лифт зашли в квартиру общая площадь Прямо около ста квадратов. Смотрите. Хорошая такая планировка. Это первый санузел. Водонагреватель. Здесь коммуникации центральные. Отопление, горячая вода. Вот электричество. Пониженный тариф. 3 3,6. Смыхайте. Сторонная кофе для гостиная Первая спальня. Немножко... Здесь хороший вид, в зелени видно море, море будет видно лучше осенью, когда листва немного спадет. Вместительный шкаф очень, большой телевизор, кондиционер. Это первый балкон, это первый балкон, балкона два. Сказать, что, здесь. ну, себе... посудомоечная и, машина, не, не говорю, что... камень, <сех> в общем, довольно очень неплохо. много, неплохо все, и вот это все стро... его строили, и еще одна спальня, со своим санузлом, Поэтому... здесь уже ванна, душевая кабина, пишите, да, в комментариях свои впечатления. Хороший вид. С второго окна тоже на бытху. На море. Вот он, второй балкон. Красота? Посмотрели мы еще квартиру на Дмитриеве 5. Я не стал ее показывать. В правом верхнем углу выскочит ссылка по этой квартире. Она подешевле, 12 миллионов. Просто хотелось показать вам, смотрите, какое окружение. Это вид с общего балкона. Ну, классно же, да? Здесь вы действительно чувствуете себя в Сочи. Теперь мы на улице Грибоедова смотрим 114 метров. Хорошая квартира, планировка. Это первая комната с выходом на балкон. Такой вид. Большая гардеробная. Это кухня можно разместить гостей. Тоже достойный вид. не хаят. Так, зал. Давайте зал. Покажу зал. Как вам? Такое измолвие. Ладно, окна не буду открывать. Основной санузел. Есть Основной санузел. И, и еще. <соцентрический> а? Тут же электричество. Есть балкон. <соцентрический> С таким видом. Паркет. Короче, окна. В разные стороны. Продуктивный получился день. Много всего посмотрели. Продолжение следует. Поэтому, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. И если не сложно, поддержите данное видео лайком. Также советую подписаться в Инстаграм. Там тоже очень много предложений. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость Сочи. До новых видео. Пока.